Всем привет! Мы закончили ремонт по нашему дизайн-проекту. Хотелось бы показать вам, что у нас получилось. Эта комната сына хозяина, сделана в стиле лофт. получилась очень эффектно, красиво и с мужским характером. Мы находимся во второй комнате этой квартиры. Здесь расположена спальня заказчика. Стены и потолок покрыты декоративной штукатуркой, мокрый шелк, кровать, двери, шкафы-купе, тумбочки, выполненные из кожи в едином стиле, вот, с применением на стенах зеркал, выглядит все довольно эффектно и красиво. В коридоре мы применили декоративную штукатурку кора дерева выглядит очень объемно красиво и эффектно сейчас мы находимся в гостиной она соединена с кухней установлен камин декоративный выполнена также везде декоративная штукатурка в одном стиле, но разукрашено по-разному, смотрится очень эффектно. На потолке выполнен карабайец гипсокартона, основной потолок натяжной. Много ниш под светодиодную ленту, выглядит очень светло, красиво. Наша экскурсия подошла к концу. Надеюсь, вам все понравилось. Обращайтесь, сделаем вам такой же ремонт с душой, теплом. Всем пока!